что всем привет с вами дел и эфисер всем привет да и мы собственно говоря сегодня на формуле-1 самое главное шлем так. самое главное это покрышки ты какие себе поставил покрышки эм... да елки-палки вот это сейчас было жестко Хороший походу плохо, плохо. Я поставил себе жесткие, но я их ни хрена не прогрел. Какая она быстрая. Да. Ого, тут что происходит? Какие тут повороты? а? Тут надо этого человека садить, который бы подсказывал. Там. 90 Зачем? градусов 30 так вроде мое антикрыло на месте сейчас поэтому пожалуй постараюсь тебя сейчас догнать хм. отставание 8 секунд ой-ой-ой-ой тут какой-то пипец они а трасса. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Серпантинчик. Я хочу прямую. На Формуле один. Серьезно? Прямую? Эх. Ну, круг, но не такую. Это кольцевая. Трасса, что тебе не нравится. -мо! Ты ч ⁇ пидстоп что? Ли? Да, есть пидстоп. Так, зря я туда заехал. Елки-палки, елки-палки, елки-палки. То есть вот так, да? О, ускорение включено, отлично. Сейчас разобраться на что. Какие-то сцепления, шин показывают. Да. Если шины будут плохо сцепляться с дорогой, то до свидания. <eeeed> Будем надеяться, этого не будет. Ой, я слышу, как ты шумишь Ух, елки палки лес густой. Осторожней надо быть, осторожней. Так, у меня пока покрышки жесткие. Ох, ё! Они позволяют мне держаться в тонусе. Я О -о -о -о -о. потерял детальки. Это плохо все, тебе на пидстоп придется ехать. По-любому. Там видел, что от меня валялось? Я не, не видел. Нет? Переднее антикрыло, да? Да там есть черный корпус. Медленный поворот это не очень хорошо действует на машину. Блин, я даже так тебя не могу... Я летаю. 80-х. Я летаю. Уберись со своим слипстримом. Вот так вот. Че надо жать? Я заехал, не знаю. Я еще не ездил. Боюсь, что мне и не понадобится, у меня крыло в порядке. Это что у нас, последний круг? Нет, еще не последний. Тут что, еще два. Опа! Не считая этого. Слушай, а я вкатился. То ли шины у меня уже разогрелись, то ли что. Но я реально вкатился. Угу. Прям нормально. Блин, медленные повороты ненавижу. Ладно, я отремонтился. Самое ну, главное... <Связано> а по крышки у тебя, кстати, какие? Ты перед стартом какие выбирал? Э -э -э, я на автомате то, что там было. Не yeah, стал понятно. запариваться. Просто мягкие они для большей скорости, жесткие для большей выносливости. Ох, ё, понятно. Я свой кокпит тоже потерял. Но крыло у меня, кстати, на месте. Воу. А вот это плохо. Привет. <смех> ага. Самое главное — осторожность. Так. Потому что тут скорость. Ну да. Ой-ой-ой, какая... Так, но у меня пока управляемость не потерялась, так что я могу спокойненько продолжать за тобой погоню. У меня тоже не особо там что-то потерялось, но я решил отремонтиться заехать, тому, как я думаю, это поможет нам. Да, состояние транспорта у меня не ахти. И это плохо. Ехать стало намедленнее. Так, вот он скоро будет. Тот самый поворот, поворот который сломил вентами. тебя. В самом начале. Так, так ладно, дальше. Будем апексы изучать. Бабарам, бабам, бабам, Отлично, все, едем. Так, опять у нас крутой поворотик. Держимся, держимся. Гоним ФСР. Куда, не надо мне гнать. Ни в хвост, ни в гриву, никуда. Это моя first позиция. Да? Уверен? I don't know. А если догоню? Сцепление, кстати, потихоньку уходит. Да? Да. Ну, значит, покрышки у тебя улетели. Нет, оно в смысле потихоньку, потихоньку, потихоньку. потихоньку. а, -а. А у меня, кстати, уже половина. Но при этом еще половина. <свистит> Ай-яй-яй, поворотник. Я прям в него. О, здрасте, я вас уже вижу. Фу. Ой, кто-то там шумит. Да... Надо гнать. Гони. Ух ё. Так, поворотик. Куда Разворотик. Только вперед. Ох, я тебя вижу, кстати. Так. Ах, ты ж елки палки Так, ну что, у нас тем временем дождь пришел на трасс. Жесть, конечно, полная. Полечи. что -то не то у меня. И скорость пошла. Ч ⁇ -то не то. Э -э -э, уйди, уйди. В смысле, уйди, я еще далеко от тебя. Я еще не подошел, но ты можешь как бы это. Завихрять. Тудым-судым. Вот именно. Как бы дождь. Все такое. уровень жесть, я чуть не задел заборчик. Хорошо, что я в свое время неплохо играл. В Формулу 1. <звук> Видал, какие апексы? Mm -hmm. Нифига ты оторвался. Ну так Это я еще ошибаюсь на самом деле. Капец, как ошибаюсь. Оу! Мы что, в Монако? Что это за шпильки такие дикие? Вот это шпилька. Чё за мы фигня? старт-финишную прямую. Это жесть какая-то. О, отлично. А система и ДРС другой. продолжает свою работу. Ты, кстати, мягкий поставил, да? Или Нет. наоборот? Я на жестких. Прикинь? А тут лучше на мягких или на жестких? А я не знаю. Вообще должны быть дождевые, по идее. Хм. Так что разница, я думаю, что дождь, что снег никакой не будет. Разница будет только в износе. Ну да, тут видно сразу. Хотя могли бы Прилично. дождевые сделать. О, вот это я поворот прошел. -хо -хо -хо -хо. Кажется, все, я вкатил. Как управлять этим болидом? Потому что я тебя на 7 секунд сделал. Ну да. О, Да, ну и тот же потерял это преимущество, заговорившись с тобой. Ох, ешкинка. -то. Да, скоро будут повороты. Да, жесть, конечно, полная. А Роты. у меня нет переднего антикрыла. А я-то думаю, что у меня там такое? А у меня нет переднего антикрыла. Отлично. Тебя там обслужили, я смотрю. Да. Я, ну, думаю... без антикрыла я не смогу дальше ехать, поэтому пришлось. Ух, я думаю, заехать не заехать. А ты на мягких? Да. Я думаю, тебе придется, хотя не знаю. Посмотрим. Сколько у тебя по износу? Процентов 35, наверное. Осталось? Нет, изношен. А, ну тогда я думаю ты вполне сможешь до конца доехать. Это про колеса, а про транспорт ну, да. там вообще ни о чем. Я стараюсь держать свою машину в норме. Да, апексы нам только снились, да, офицеры? О-хо-хо-хо! Ч? Ты чё творишь, бешеный? Ты из меня что-то выбил. <свят> я не знаю, ч а, это слетела крышка. Ясно, да. Я теперь облегченный, я должен быстрее. Должен, но не обязан. Пять <свят> пакет. В смысле, а как ты так быстро летишь? Ты видал, когда фак. вот так вот, да. Это все магия. Да. Мах, магия Монако. Тихо, тихо, тихо. Куда пошел-то? Только вперед. Я заехал все-таки. Тихо. Это мой багет. Надо было, кстати, тут убрать, наверное, его. Или там он тоже присутствует? Багет, конечно, нужен определенный. Это слепстрим называется. Ох. Да Отлично. Ж, такие сложные-то повороты. А ты керсом-то пользуешься? На Е нажми только на прямой, <связь> только на прямой <связь> не, не, не, не в поворотах Чего? а то вылетишь О -о -о -о. вот система... это чё? система кинетической энергии рекуперации Ядре. что у меня крутишься? с крышками, я не пойму да фига, что творит? А я даже не знал о ее существовании. Вот так, да. Ля, последний круг. Надо поднажать. Ты не поехал подступить? Нет. Попробуй так. О, А какой подступить? 4 секунды от тебя отставания. Ай-яй-яй-яй-яй. Летим. Так, держимся, держимся. Ешка это крутая штука, я смотрю. Ну да. Ее прям нужно зажимать или нет? Не, не обязательно зажимать. Ой-ой-ой, ты уже здесь. Угу. о о Так, ну что, решающая... Решающая гонка. На крючке. Угу. Ну посмотрим, кто из нас на крючке будет. Да Полетели! Ты стартуешь, а? <смех> Тебе все расскажи. Так. Едрить! Оба! Едрит! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Вот так вот что значит все мне не надо твой багет да убери его я хочу сам я тебе калитку захлопну просто слушай тут жесткие повороты тут пипец какие повороты Да хотите разогнаться? Нет. Просто купец. Так, не срезаем. Ах ты, какой? Так, два разных болида. Я тебя на торможение сделаю. Ах ты, козлина. А, багет он <сес> закусил. <сес> да, я умею слипстримом пользоваться. <сес> Ох, ёбан. Ай, <сес> <сес> <сес> <сес> блин. Не, ну нафиг. вс, я поехал. <сес> <Стоп>. <сес> О, тут мостик. Mm -hmm. Да, умеешь ты пользоваться. <laughs> да ладно, тебе самому еще заезжать, питстоп. Я думаю, обойдемся. Обойдешься. Так, интересно, И сколько я ты тебе секунд? Нагрезался. 11. Окей. Наверстываем упущенное. Да его налево, да? Да, на этой трассе будет сложно наверстать опущенную Да почему? А, поворот. Угу. Слишком много шикан. Кстати, из машин тут то, тоже будет очень большой. Ну да, я вижу уже, что-то как-то прилично. По сравнению с предыдущими трассами. Давай, Тачила! Так. Сколько ще я от тебя отстаю-то я не пойму. Не знаю, мне некогда такими делами заниматься. Ох, как я занесся! Братан, давай! Секунд, блядь, я да. там пипец занесся. Я тебе скажу. Ну да, 4 секунды я у тебя отыграл. Даже 5. Да, 5 секунд ровно я у тебя отыграл. Так, мне нужно их возвращать. Сейчас вернешь, не переживай. <связь> <связь> <связь> <связь> так. Неплохо так половину износа уже есть. По колесикам мягким. Кстати, в этом заезде мы решились вместе на мягких поехать. Ну да. Так что... Но я свой комплект тоже сменил. Один раз. Давай, давай, дави на газ. О. Я прям не могу тебя догнать. Да потому что пипец тут, что-то такое, происходит. Давай, болид, раскатывайся. Четыре из пяти. Кошмар какой. Я тебя никак догнать не могу. Хм. Но... Ры Видел следа. Старайся. Следы четвертый из пяти. Четвертый из пяти. Опа. Т Елки, как меня бесит эти повороты, а? Это хорошо. Куда их столько много, а? Ну, уже сократил дистанцию. В начале круга было 10 секунд, теперь уже 7. Фигаси. Так, значит, нужно прям... Прям не врезаться точно. Угу. так но ну у меня еще преимущество по свежести шин твои должны уже заканчиваться ну и есть такое Да шикан тут конечно много. догонять срочно нет на следующем круге хорошо я сейчас буду сложный город За повороты. Фу, жесть какая-то. Едем. Ты? Так. <вожа> Что такое? Фу, я думал, все, хуанам мне. Ох. <звучат> <toys> да, запах. Интересно, насколько я от тебя отстал? 09-14-983. О, 09-12. 8 секунд в итоге. Жестко. Жестко. Но я без пидстопов. Ну да. Как раз тот пидстоп-то и был. <свечес> Смотри, лучший круг у меня. <свечес> <свечес> а, да, ну на этом будем, короче, заканчивать. Если вам понравились эти гоночки, то не забывайте ставить лайк, подписаться на нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, оставлять свои комментарии. Ну, а с вами сегодня был и... Эфисерк! Всем огромное спасибо за внимание и пока! Всем удачи и всем пока!